Одно из, наверное, самых ярких неприятных психологических переживаний – это паническая атака, когда вдруг организм принимает решение, что происходит что-то опасное и выделяет какую-то большую дозу адреналина. На самом деле я панические атаки встречаю только у людей очень волевых, очень таких с большим потенциалом, и которые, ну, амбициозные, куда-то стремятся. И очень часто, если это происходит по каким-то внутренним причинам, то для меня паническая атака является скорее намеком на то, что человек очень сильно заряжен на какой-то прорыв в жизни, на переход на следующий этап. Когда это связано с большим количеством внешних событий, неприятных, пугающих и шквалом состояния, ну, тут... Немножко другая ситуация, но состояние очень похоже. Что с панической атакой делать? Ее не всегда возможно справиться с ней самостоятельно, но очень часто это возможно, гораздо чаще, чем кажется. Но для того, чтобы это сделать, первое, что нужно помнить, что вы не можете в моменте, когда уже адреналин выделился и вас колбасит, успокоить себя. Вот просто даже не надейтесь. В этот момент, пытаясь себя успокоить, вы только заводите эту пружину внутреннюю, которая становится сильнее, и вы ощущаете неудачу в контроле над собственным состоянием. То, что действительно срабатывает, это научиться у себя вызывать паническую атаку тогда, когда она вам нужна. Я вот абсолютно серьезно. То есть, если вы знаете, что у вас бывают каждый день они, вы ее научитесь вызывать, не дожидаясь, когда она придет сама. И это даст вам ощущение контроля, и вы с ней буквально подружитесь. Я очень много раз, когда работал с людьми с паническими атаками, учился и научался вызывать у себя паническую атаку, так как это делают они. И чаще всего для того, чтобы вызвать у себя паническую атаку, человек себе представляет себя вот в этом ужасном состоянии, когда его колбасит. Ну, соответственно, маленькая подсказка здесь – это научиться представлять себя в спокойном, расслабленном, ну или просто в живом активном состоянии. Еще один такой хинт, подсказка, это если вдруг у вас паническая атака прошла, то помните, что все-таки адреналин выделился, и он уже плавает в вашей крови, его бы нужно сжечь. Для этого нужна какая-то легкая, приятная физическая нагрузка, для того, чтобы чуть-чуть начать потеть, это сбережет вам здоровье, позволит сжечь этот выделившийся адреналин, так, чтобы он не циркулировал и не выжигал организм изнутри. Попробуйте вызвать у себя паническую атаку. Когда у вас это получится, вы обнаружите, насколько это приятное состояние комфорта и контроля над собой.